Теперь, что как в 90-е? Чего в 90-е? Ничего не строили. Еды не было, пенсии не было, зарплаты были мини. -ми. Учебное заведение многие закрылись. Сейчас можно, вот как если бы я была девочкой, выпускницей, я бы в свою жизнь как -то.